Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это пятая часть урока по Pixel Mixer Asset. В которой я продолжаю говорить о скульптинге деталей окна для Displacement карты в 3D-Code. Ставим палец вверх, пишем комментарии подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Я думаю, теперь понятно для чего я создал эти вспомогательные формы. Приступаю к созданию узоров. У Вас всегда есть выбор, как их создавать. Например, Вы можете использовать режим рисования и не заморачиваться с классическим построением. Просто рисуем деталь и потом редактируем точки. Но лично мне нравится все-таки строить, так как получается более аккуратно. То есть, как и говорил ранее, я создаю такую кривую, потом плавно ее сглаживаю и настраиваю форму. Затем применяю профиль к этой кривой с помощью метода, который показывал в предыдущем уроке. Друзья, может быть так, что Ваша кривая не будет расположена на плоскости. Чтобы это исправить, естественно используем режим On Plane и рисуем правильно. А если уже нарисовали кривую без него, то выделяем ее, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Put On Plane ZX. Таким образом, Вы примените автоматическое выравнивание к этой кривой. Затем экспериментируем с настройками инструмента и когда Вы будете довольны формой, нажимаем Apply Curves. Удаляем кривую, так как она нам больше не нужна. Применяем любой из шейдеров, нажимаем Enter, чтобы сгладить форму и вводим 100 тысяч. После чего вы можете добавить и доработать любые детали с помощью разных инструментов 3D-код. В данном случае я использую Сфер и котов, чтобы получить нужную мне форму. После чего, с помощью Instancer делаю Instance копию в зеркальном отражении. Далее, для следующего узора, мне понадобится еще одна вспомогательная линия внизу. Теперь можно приступать к его созданию. Далее, с помощью тех инструментов, которые уже показал и примитивов, создаю колонны под окном. Далее, с помощью кривых создаю герб. После чего назначаю на него не Shader. Так как Post Tool, который я буду использовать, лучше работает с обычными шейдерами. С помощью Post Tool редактирую форму и приступаю к скульпту разными пресетами. После чего, теми же кривыми и пресетом для профиля, добавляю детали к этому гербу. Далее, с помощью кривых создаю трубу и приступаю к добавлению повреждений на весь Asset. Используя разные стандартные пресеты. После того, как вся детализация готова, я покрасил слои в разные цвета, немного доработал трубу и приступил к экспорту с помощью инструмента Export Desk Along Y. В нем настроил патч сайз таким образом. Включил сохранение цвета, размер текстуры 8К и для цвета выбрал JPEG-формат. Его будет достаточно для создания специальных масок. В итоге, после экспорта Вы получите такие текстуры. 32-питный Displacement и ID-маску. Миксер пока не поддерживает ее в таком виде, как тот же Dedue. Но из нее можно сделать обычные маски для разных объектов. После того, как Вы сделаете данные маски, сохраняем PSD-файл. В дальнейшем, мы к нему вернемся, чтобы сохранить и использовать каждую маску по отдельности. Это делается очень просто, когда все разложено по слоям. Достаточно включить черный слой внизу и с помощью зажатого Alt, выбрать нужную маску. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующем уроке поговорим о том, как улучшить качество полученной Displacement карты в Quixel Mixer и приступим к текстурированию данного ассета.